Друзья, всем привет! Вы на канале Фишинг НК. Сегодня выбрался я в очередной раз на зимнюю рыбалку со спиннингом, на незамерзающий канал от местного ТЭЦ. На улице минус 8 градусов, идет небольшой снег, погода комфортная. Сейчас будем пробовать ловить на джиг. А что будет дальше, смотрите. Ставим лайки, подписываемся на канал, смотрим видос до конца. Так, ребята, все, я собираюсь, собираюсь, собираюсь. Сегодня пока машину закрываю, расскажу о комплекте своем. Графит лидер Сильверадо 742 ML модель. Катушечка Страдик без половины. Шаман Страдик без половины. 4 плюс. Бурашка 8 грамм И небольшой 3 Все падает снег Друзья, вчера здесь были Откурили по полной, как они вырезались Поймали на трайк три окуня, каждый паук, у нее и все. Чуть не было. Так. А мы сейчас попробуем что-нибудь. И изобразить. Какие-то зацепы постоянно. Что-то сегодня... снять липки, мокрый. Сейчас интересное первое место. Быстрина такая, на той стороне у нас затишок, сейчас будем пробовать затяжка таскивать на печку. Ребята, первая точка успеха вообще не принесла. Идем, идем. Красота такая. Уф, пуф, пуф. Снег уже на лип. Были здесь позавчера. Снег еще не такой был липкий. Было вообще красиво ходить. Ветку дернешь, снег и сейчас он уже, если упадет, лавка по голове будет. Оба, соника сняла. Это... Вот такая вот чучка попалась. Ребята, пробираюсь сквозь сугробы очередной точке ловли, поймал щуку на 300, на 250, Небольшой пошел Больше пока даже похлевок не было. Ветер вроде успокоился. Снежок всё идет и идет. Куда вчерашняя точка вообще не сработала. Видать, она только там к вечеру активизируется. Оба, друзья, что-то сел тело... ого, О, это хорошо сопротивляется. Да, У меня идет. Сейчас, давай сейчас. Ой-ой-ой, хорошая. Ой, ой, ой хорошо, хороша. Оп, сейчас ее выпустим. Вот такая. На пол килограмма где-то. Небольшая, но цельюрная. Сейчас даже отпустим. Отпустим от тебя. Вот еще раз на камеру попозируй. Вот, ребята, вот такая щучка попалась. Красота. Красота. Отпускаем от тебя. Сейчас уплыва. Щучка сидела на этой бережку и ударила очень красиво. Ребята, мы будем прощаться, заканчивать рыбалочку. В итогу рыбалку не гуса, две щуки, одна на 30, другая на 500 грамм. Вот такая смена погоды. Стояли морозы, стало тепло. что мороз не клевало, и сейчас уже тепло. Щука тоже. Просто ее очень мало стало. Деды все забирают. Даже мелкую рыбу сейчас встретил. Деда одного поймал, одну мелкую щуку все в, в рюкзак собрал. Голоданы, чертовы. Так что ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем их в и любую погоду. Все, пока-пока.